Сегодня приготовим форшмак, идеальная закуска на Новый год. И очень важно, даже не так, я покажу вам идею, как его можно красиво подать на новогодний стол. Друзья, подписчики, не забываем лайкать или дизлайкать видео. Если понравилось, лайк. Если откровенно не понравилось, ставьте дизлайк. Приготовить форшмак можно разными способами. Рецепт форшмака можно отнести как к горячим, так и к холодным закускам рецептов тоже бывает много Например, форшмак по-одесски, или по-еврейски, или самый простой, классический, который я сегодня буду готовить. Исторически в форшмак добавляется селедка. Несмотря на такое соседство, в него добавляют и говядину, и курицу, и даже грибы. Я же сегодня приготовлю классический легкий форшмак. И я придумал, как его можно будет красиво подать на новогодний стол. В состав форшмака у меня войдет селедка. Селедка уже почищена от костей и кожи. Сливочное масло, вареные яйца, яблоко, что-то у меня уже форшмак по-одесски получается Панировочный сухарь вместо хлеба, лук и может быть я добавлю немного майонеза А пока я думаю, что дальше со всем этим делать, вернемся к предыдущему ролику и посмотрим, удалось ли мне легко достать кость из запеченных ребрышек Не, что-то не получается Ладно, сейчас разрежем. Мясо очень красивое внутри, очень-очень сочно. В сочетании с оливячным малиново-валеневым соусом ну просто шикарная ну а то, что у меня кость не получилось вытянуть ничего когда-нибудь я приготовлю так чтобы она вытягивалась что ж, кость к сожалению мне достать не удалось но с форшмаком должно все получиться очень важный момент форшмак нужно в классическом рецепте пропускать через мясорубку я сегодня приготовлю рубленый А у вас молоко до начала рецепта доживает, когда вы чистите селедку? Я сегодня еле сдержался. Я ее очень люблю и всегда ее съедаю, пока чищу. Но сегодня решил добавить. Масло лучше использовать Рошен Масло действительно достойно Вы же хотите, чтобы Украина вышла из кризиса как по маслу? О, я даже новый сленг придумал Масло Рошен выход с кризиса как по маслу Поддерживаем, покупаем Масло должно немного стать мягким Чтобы с ним легче было работать Теперь добавлю немного панировочных сухарей, 4 чайных ложки, и перемешиваем. Хорошо перемешиваем, чтобы масло распределилось равномерно. Попробуем. А, хорошо. Пусть чуть постоит. Для правильной подачи форшмак нужно сложить в форму и отправить в холодильник до полного застывания. Но я сделаю иначе. Я возьму пищевую пленку. Возьму огурец. овощечистку лучше конечно овощерезка но у меня ее нет и порежу огурец на слайсе Овощечисткой или овощерезкой нарезается очень тонко. Выкладываем слой, можно два, можно три. Если рвется, не страшно, он потом свою форму возьмет. Получается вот, вот так вот. Теперь берем форшмак. И распределяем по поверхности. Теперь заворачиваем как можно плотнее Надо плотно, очень плотно затянуть. Все, у нас получается вот такая форма. Сейчас мы ее отправляем в холодильник на ночь. Завтра я его достану, разрежу, посмотрю, как он получился внутри, попробую. А вы это все увидите в следующем видео. Подписывайтесь!